Всем привет! Сегодня я расскажу про отличные компактные наушники, которые можно использовать как вместе, так и по отдельности. Качество звука замечательное. Встроенный микрофон поддерживает шумоподавление, поэтому вас будет хорошо слышно даже в дороге. Наушники очень комфортны, плотно садятся и не выпадают при ходьбе. Бренд проверенный и уже хорошо себя зарекомендовал. Пришло все в фирменной коробочке, на которой указана вся необходимая информация. Внутри вы найдете два наушника на специальной подушечке. В отдельной коробочке находится зарядный блок для наушников. Выглядит очень стильно, приятный на ощупь. А еще он очень компактный, поэтому в нем удобно заряжать, хранить и носить с собой наушники. На блоке есть кнопка, нажав на которую вы увидите, как моргает световой индикатор. Он показывает уровень заряда футляра. Если мигает 5 секунд синий свет, значит более 80%, красный свет менее 20% заряда, а по переменной синий и красный показывает заряд от 20 до 80%. В комплекте идет двое наушников: зарядный блок футляр, USB-провод, сменные силиконовые насадки и инструкция на русском языке. Кстати, это очень удобно, что инструкция не только на китайском и английском, но еще и на русском. Все очень подробно и детально расписано, как что включать и и какие функции есть у наушников. Каждый наушник имеет название бренда, а также свою кнопку включения со световым индикатором. Вы их можете использовать по одному как гарнитуру, а если вы их хотите использовать вместе как наушники, то они быстро автоматически сами сопрягаются. С обратной стороны наушников есть обозначение, где правый, а где левый. Все очень продумано. Благодаря тому, что в отсеках для наушников предусмотрены магниты, сами наушники легко и быстро садятся в свои гнезда и фиксируются там. Очень удобно. Наушников с полным зарядом хватает до 6 часов непрерывных разговоров или прослушивания музыки. А в режиме ожидания они способны продержаться до 160 часов. Показатели отличные. Чтобы подключить наушники к телефону в первый раз, достаточно включить Bluetooth, снять наушники с базы, и вы увидите новое устройство Bluetooth 6 Добавляйте его, и в следующий раз наушники уже автоматически будут подключаться. К слову, наушники поддерживают Bluetooth версии 5.0. Наушники легко вставляются в ухо, они практически незаметны, поэтому ваш модный образ не пострадает. Выглядят они стильно, вполне себе как аксессуар. Гарнитура включается при снятии ее с базы, автоматически отключается через 5 минут, если не найдено соединение с устройством. Также включить и выключить наушник можно вручную, удерживая 3 секунды многофункциональную кнопку. Если поднять оба наушника с базы, они автоматически запустятся и объединятся в команду, а затем подключаются к вашему телефону, если вы уже настроили соединение. Наушники отлично работают, качество очень порадовало.